NOT DRINK или сокращенно WE WON'T DRINK WON'T Кончик языка к нёбу вернул WON'T DRINK Четвёртое предложение Они не будут пить Будущее время Будущее Отрицание Потому что частица не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 Drink. Одиннадцатое предложение. Uncle will not drink tea. Uncle will not drink tea. Двенадцатое предложение. Тетя не будет пить сок. Я неправильное предложение записал, но ну, ничего. Тетя не будет пить сок. Как? Время какое? Будущее. Отрицание. Как скажем? And will not drink juice. And will not drink juice. Или and won't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 Какое время? Будущее. Отрицание. Что будет? В гости может быть. Гост или уизите. Как скажем в сопрощенном? Визите вонт дринк спрайт. Визите вонт дринк Пятнадцатое предложение. Цветок не будет пить воду.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 does not begin to jump или сокращенно Ket doesn't begin to jump Ket doesn't begin to jump переходим к шестому упражнению оно не начинает падать оно идт может яблоко если речь идет о нем очень много не будешь ли постоянно рассказывать яблоко, яблоко, яблоко надо что-то и менять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 а потом добавлением отрицания нот don't или doesn't ну так же как в будущем мы изучали вопросительных предложений э, отрицательных предложений там использовалось отрицание will not или will здесь настоящий do not или don't или does not или doesn't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 Отрицание, потому что не гулял. Ghost didn't walk in the forest. Ghost didn't walk in the forest. Лес forest. Одиннадцатое предложение. Гость не ходил к мосту. Время какое? Прошедшее. Отрицание. Не ходил. Гость didn't go to bridge. Гость didn't go to bridge. Двенадцатое. Папа не ездил автобусом. Время. Прошедшее. Отрицание.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 это э, настоящее время. Do not, don't, настоящее время. И doesn't, not. Doesn't, not. Или doesn't, это настоящее время. И вот прошедшее время, извините, что вот, сделал там предварительно пред, пред, чуть-чуть ошибочку. И в прошедшем времени отрицательное предложение формируется при помощи его частицы отрицательное время Did и not. Did not, или сокращенно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 Эффективный, Эффективный суперсовременный Экспресс-курс -курс. Суперсовременный экспресс -курс, -курс. курс Этот курс поможет вам в освоении английского курс. языка Эффектив. Будьте уверены только в одном Вам все под силу Вы все преодолеете Хотите Бом все знать Продолжайте изучать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 Спасибо, спасибо еще раз. Наше следующее занятие будет посвящено утвердительным предложениям настоящем, будущем и прошедшем времени. Спасибо, пока, so long.